По ее словам, больше всего избирателей пришло на участки в Гомельской и Могилевской областях. Как заявила Ермошина, выборы там состоялись, там более 50% проголосовало. В Минске на избирательные участки пришли 36,8% избирателей, в Минской области — 43,79%, в Брестской области проголосовало 40,49% избирателей в Витебской области — 45,28%, в Гомельской области — 57,82%, в Броднинской области — 42,47%, в Могилевской области — 53,87%, сообщила глава ЦИК.